Всем привет. В общем, записал э, припев Ганвест э, никотин. Вроде что-то вышло. Э, давайте послушаем и буду показывать, что я вообще делал. Вот так это выглядит, конечно, не айс, но Ах, я немного пытался, да немного, но у меня и микрофон совершенно другой, ясно, что он записывается на более дорогом оборудовании вот ну в общем, что, скачал минус потом записал вешал автотюн что у меня тут, 5 ревитюн спид, а минор все также здесь продублировал дорожки вот, типа какая аэробекки вот у меня я их просто отсюда отрезал и зафигачил на другую дорожку. Ну короче в принципе все Ну и немного да поуравнивал Спел в принципе почти близко Но все равно я не робот так что пришлось немного повыравнивать Че? дальше создал группу закинул все дорожки в одну группу опять у меня эквалайзера резонанса показывать я не буду потому что ни хрена не услышите перед заливкой короче когда заливаешь но ну, мы все знаем да то что сжимается видео и мало что слышно поэтому просто ненужные звуки неприятные я и повырезал всем советую это делать и советую пользоваться чаще эквалайзером и компрессором это два основных инструмента в сведении вокала ну больше ничего не буду говорить только вокалом занимаюсь вот потом повесил вот такой компрессор как и вешаю обычно он как бы сатурирует громкости добавляет ну в принципе теплый <coughs> сейчас мы даже так вот сделаем да тут повыключаем все но даже видите у меня тут одни просто эквалайзеры лазер за эквалайзером так вот в общем то ну что, тут то слышно то что бубнение нос выделяется Нос я подрезал на 500. И телефон вот это вот, дисторшен тоже убрал железный вот этот голос. Тоже поубирал. Ну, как бы, я же его здесь вырезал, да? Ну, после того, как я вешу новый какой-то плагин, оно опять вылазит. И плагин еще свои, как бы, шумы там придает. Так что приходится работать опять эквалайзером. А вот, потом повесил вот такой вот компрессор тоже немного поджал, ну и еще повесил его для того, чтобы он также просатурировал, также дал громкости, теплоты какой-то. Он, кстати, очень сильно работает, вот. уже можно услышать. ну все равно как-то голос выделяется с минуса. в общем, я повесил уже лазер лазер компрессор уже повесил тут на котором я конкретно сжимал что-то пришло у меня видно на минус 30 почти рейшо сжатия до на 4 с лишним вот атака у меня 11 и сглаживание поставил атаки 271 ну как не сильно много ну в принципе немало вот с тем учетом то что это все очень сильно жал я сделал громкость на выходную на компрессоре больше. Да, давайте послушаем. Дай, дим, белый, ну, слышно то, что он уже сжатый. Но нету верхов. Поэтому я добавил на этом эколазере 5000 и дальше, и больше еще. Чтобы была ясность какая-то. Мой белый там слышно еще комнату мою я и записывался потому что в будке я не пишусь вот нет такой возможности и слышно вот эта комнатная реверберация беспонтовая вот ну ее можно спрятать за обычным ревером что я сделал дальше я повесил компрессор этот компрессор придет больше. Я его вешу, ну. Я уже в каждом видео говорю одно и то же почти. Для того, чтобы он был просто, как будто бы тебе в лоб говорят. То есть в близости. То, что как будто бы это прям перед тобой. <связать> просто компрессию понижаю, все. Даже можно еще гейн сделать пониже. Все. Потом мне идет опять эквалайзер, опять резонансы. Все очень просто. Просто слух и все. Я на слух, на слух. Как мне нравится, так я и делаю. Вот. Хотя мне не очень нравится, как я свел вот это все дело. Потом повесил сатуратор уже. Офигенский вообще, классный это имитирует какую-то ленту я не знаю ну он крутой Его как дисторшн использует бывает если перегруз сделаю большой то очень круто все я просто немножечко сделал и все круто нового малясик и как бы все для того чтобы он просатурировал малость вокал <coughs> потом повесил фильтр прок у3 потому что у него срез более жесткий то есть на предыдущих версиях там нету а у него вот ну как бы аж, аж вот так можно просто вот почему его повесил и добавил на нем 5 и там тысяч кГц опять же для ясности не знаю нафига просто я это сделал опять резонансы что мне дальше тут опять добавил тут уже ну, где-то в районе 7000 я добавил. Диэсером вообще чуть-чуть. Чуть-чуточку, да. чуть потому что тут-то как бы он не эскает. Вокал мы сильно, поэтому я вообще чуть-чуть срезал, скомпрессировал. А. еще добавил ясности на вот этом сатураторе <coughs> верха. Не, не сильно но как бы значительно ну то есть слышно очень вот потом у меня что идет с 1 стерео ну, типа короче убирают шумы, да он помогает но если сильно переборщить что как бы сам основной вокал просто зажмет, поэтому тут надо аккуратно я еще записывался, там и телевизор играл, и машинка стирала, так что грязи много. Ну, принцип исполнения и сведения тут ну, будет как бы понятен. Вот. Здесь опять. Резонансы. Ничего такого. И <coughs> последний тексикон я повешал вот такую штуку. Изначально она была, по-моему, вот так. пич да. Мы были никотин. Да, кнул ты а меня, убил. Рон Тай Дим. Мы были никотин. Никотин. Ты... Мы... Чего я не понял? Так все заново повешу ее. Mm -hmm. Да. Ровно, тай, Для чего я повесил ее? Это типа как стирую расширялка. Типа хоруса, чтобы он более плотнее был бокал. А белый, никодин, белый, И все, то есть уже слышно, то что он как бы разведен. Но <с как бы стрёмно, поэтому я немножечко добавляю. Все, он поплотнее, так и оставляю. Как бы ничего такого нету. Кстати, меня спрашивал ли кто-то в комментариях по поводу плагинов, я... Те, кто не знает, это есть сайт в WestHouse называется, я там ну, часто подшиваюсь, потому что, ну, там действительно бывают рабочие плагины, бывает нет, но их очень много, и все разные интересные, так что ссылку я в описании оставлю. Те, кому надо полазить, посмотрите, все плагины, вот эти вот лексиконы и еще что-то я взял там, вот... В общем, со сведением тут все. <связывая> пространственная обработка, пространственная обработка, также все. Холл. Выбираю пресет, выставляю, чуть-чуть подкручиваю что-то там на слух для, ну, чтобы понравилось. и все. <связывая> вот у Генвеста слышно то, что там как-то непонятный какой-то подъездный реверб. Мне он не нравится, ну но... в общем я повесил еще такой вот ревер. Немного, короче, дилея зафигачил. Ну, еще, тайм, вообще, тайм почти на, на полную. Микс тоже на полную. Все тут подрезал где-то вот. Ну, пусть на единице на тысячу будет. Все. <coughs> <coughs> Больше ничего не делал. А потом, что у меня еще идет? А, обфат фильтра еще ляпнул. С я не стал выкручивать, но это Тайм тот же. Так просто повешал его. Все, ну и по старинке обычно вот дилей. Хотя у него дилея там по-моему нету. Вот, слышно то, что там у него в одну дорожку, по-моему, если не ошибаюсь. Если слух меня не подводит, и дулей там в принципе нету. Но я вот решил просто его ляпнуть. То есть, мне вот так вот показалось, будет нормально. Здесь у меня что? <coughs> ну, вот этих вот. А, ну, естественно, насколько я их... Вот, вот все у меня. Первый лексикон, потом от вейвсов реверп и реверп по фильтру. Вот тут видно, насколько я выкрутил их. И сам дилей. И не, надо, не кидал я на группы это, а подмешивал с разу на дорожках. В общем-то, так вот. Все. Здесь у меня вот эти типа аэробеки или что это? Да? Автотюн. Укручен на все еще. Электротенер, локал. Э, Че. Здесь я на полную сделал вот этот дисторшн, Фиг перегруза. Э, Длей. Апфатфильтр, просто его повесил и все. Можно даже еще больше его сделать. Так, наверное, будет даже интереснее. <музык> Нет, немного переборщил. Ну, ничего так. Ну и все, срезал. <кх> а, ну тут я вообще убирал нафиг все тут вот, вот, видно вот тут вот, чуть-чуть вот, пространство есть mm. здесь еще на 500 убрал чтоб погрузить его как-то вот в затылок вообще вот и все вот и вся беда больше ничего тут нет у меня так что вот такая тема кому понравилось подписывайтесь ставьте лайки и если у вас есть какие-то вопросы задавайте их пишите в личку все пока